Хей-яу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале ⁇ Богим ⁇ Сегодня мы продолжаем прохождение игры под названием ⁇ Лето 58 ⁇ Если ты приготовил для себя пару вкусных плюха и изварил крепчайший чуюк, тогда мы начинаем. Вот, собственно говоря, третий день нашего трипа мы будем с вами, по-моему, да, находиться в каком-то госпитале. А что-то такое или нет? Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давай осмотримся. Так, а О, давай? О, мужское. Это, как это? Мужское эго вылезло наружу. А, а, а все, благодаря напитку Iron Brew. Так, э, берем камеру. Берем камеру, собственно. Э, словарь берем, потому что здесь он нам понадобится. А, собственно, вот тот самый госпиталь. Дверь закрыта. Я только что пришел, мне нужно найти доказательства. А, ищем доказательства. Дверь на цепи. Дверь на цепи. Подожди, а может быть... Чутка, вот... вот чут, о, вот во, во, во так вот. Вот. Так, эта дверь не открывается. А вот эта дверь... На цепи здесь здесь здесь у нас все закрыто но это в общем-то не никакой сложности разобрать по груду металла нет не знаю почему главный герой не может этого сделать так давайте тогда осмотримся нас никуда не пускают не выпускают есть ведро ведро о, ясно. Там вот слышишь звуки, все уже можно. Так, а, я только что что-то услышал. Начинается. А, я только зашел, а уже все начинается. Я отдох... отдохнул. Все у меня было так хорошо и все. Я понял, я не буду. А, я О, за шерм можно спрятаться, прикинь. А, в общем, ладно, ведро есть. Давай искать, что нам здесь нужно найти и где это что-то может лежать. А, опять двери закрыты. пять никакого взаимодействия. Скрипит. Во, все, началось. Смотри, мне проход перекрыли абсолютно. 1946 год. После войны десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родителей. Детский дом для содержания и воспитания детей-сирот работал под руководством военных. Такие вот дела. Детский дом под руководством военных работал. Звуки становятся все громче. Здесь появляется некий шкаф. Некий шкаф? Что же я могу сделать здесь некий шкафом? Может быть, открыть его? Нет, открыть его не получается. Дверь, которая закрыта. А, дверь, которая закрыта, дверь, которая закрыта. Под носилками тоже ничего нет. Снова пробуем открыть двери, ничего не получается. Попробуем заглянуть. За шкаф. А, за шкаф у нас абсолютно ничего, кстати, так и нет. Ладно, давай проверим, что еще здесь может быть. Блять, у, у меня уже все, у меня, блядь... Ой, пошли, заходим, заходим в комнату, которая не закрылась слава господу нашему отцу прародителю и всему любителю а здесь значит у нас есть э, тумбочки О, мой бог просто ой ой так вот так вот во, во, смотри красота красота красота красота, что да, что-то красота что красота Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение шести лет. Он обманом ставил неверные диагноз и проводил операции по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавлять свою должность. Детский дом закрыли, здание стало заброшенным. Вот и открылись все карты а -а нашей игры. Эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. Я могу срезать все цепи и найти, где спрятаны доказательства. А! Тогда давай-то найдём... Ба Ничего страшного. Что произошло, можно не переживать пока. Дверь захлопнулась, а... Чистить долю правды мы узнали. Это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Тогда давай заканчивать в рюкзаке болгарка. Сори, извините. Это Т-9 вылезло. <одна> <agua> Я не хотел. <Tools> да убери, блять, ну... Так, давай, пойдем, пойдем, пойдем, смотрим, что у нас тут есть. А, все, двери, все. Пилим, а, пилим, пилим, мать ты, пилим доверим, мать Матио. Так, двери распилили, открыли. Каким хером у меня болгарка оказалась с собой, не знаю. А, видать, мы что-то определенно знаем. О, на, ну, то есть на опыте двигаемся. На опыте двигаемся, смотрим... Раз... О, записка. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должен спасти своего сына, Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я... Я не... Я не должна его подвести. Никто не должен знать о наших делах. Ах, это была, собственно говоря, Анечка. Аня. Анна, у которой... Больной сынок с диагнозом в пересадку сердца. Которая хотела помочь Александ... Алексею Сергеевичу. Алексею Сергеевичу. Занято, блядь. Вот, помочь ему хотела. И потом не выдержала всего натиска происходящих событий. И решила, что пора. Пора. Пора, да? А, что пора? Пора линять. Дать... Опа, а у меня все... А я пропустил все, я сбоку стоял. Хер напугаешь, хер подберешься к Сантьяго, Сашеньке. Никак... Это, это так не работает, мои родные. Так, здесь это операционное, что ли? А, ну это, собственно это же госпиталь. В порядке вещей должно быть понятно, что здесь происходили грязные дела. Так, газета. Газету прочитать мы не можем. В полках ничего нет, под столом тоже вроде как ничего нет. А, окна. Ура! Я сейчас посмотрю. Тут посмотрю, пошарюсь по всем полкам, потому что что-то мне подсказывает, что где-то что-то должно быть. Так, здесь... А, вот записка. Как бы... А, вот здесь я, скорее всего, могу пройти. Не могу абсолютно никак. Зато да могу вот так обойти. Почему сразу так не сделал? Блядь, что-то везде ездит. Это, это, это я, блядь, делаю или кто? Звуки ужасные, не хочу это слушать. Вот есть... О! Смотри, что есть. Отключить воду можно? Так, я спрятался на всякий случай. Но, ладно. М -м, давай читать. Я не успела его спасти. Я, я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я, я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Да, видать, что-то не по плану пошло у девчонки. А здесь появился столик. А вот здесь можно теперь пройти. А вот там столик появился, а теперь по можно обойти. Так... А, смотрим дальше, что у нас есть здесь. Кроме этих конченных звуков, ничего больше нет. Так, выход, давай на выход, выходим. Выходим. А, смотрим, нынче чем у нас здесь промышляют, какие у нас тут промыслы есть. Давай изучать, давай смотреть. А что-то громко это болгарка работает, я, я что, на стройке или что? Батарея болгарки разрядилась. Благо, у меня есть... А... У нас какой-то концерт... А... Какой-то концерт проходит, скорее всего. Звуки необычно неприятные. Необычно неприятные. О, еще скрин. Опа. Так, здорово. Что смотрим здесь? Мы с тобой. Записка есть, есть кровать. Давай читать. Не знаю, даже были я до утра, потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплать. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину, вернее эту силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф, и в стену я боюсь идти за ней и от, отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это, или может это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, так висят какие-то поделки из спреери, и паутины. Я такие нигде не видел никогда. И выглядят они очень жутко. Да и пахнет оттуда, как будто мертвечины. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. Вот, как бы, в целом, да. В целом понимаю. Так, где шкаф? Давай пойдем двигать. Шкаф. Шкапа. Так, ну шкапа здесь нет. Однако у нас появилась дверь. <сосы> Блять! Соба собачий сыр! Вонючий гнилой собачий сыр. На какой хуй! А, бля! Не могу! Что, нельзя ругаться, да, получается? Не хочу ругаться матом, блин, но они вынуждают, блин. Ну как так? Что это за дерьмо? Да, блядь. Давай пили, у меня это полторез есть. Пойдет. Что тут? Стена? Что еще? Открыли мне дверь, в смысле? Так, ну ладно. А курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Ладно, нормально. А, ну все, теперь везде все закрыто. Это уборная. Меня в уборную впустят или нет? Меня впустят в уборную? Газету это надо читать? С голову поднимут, там на меня мракобес какой-нибудь смотрит. Двери открылись. А! Нормально, держись. Вырвалось чутка, но это ну что? Это такой, знаешь, плевок страха. Плевок. Отрыжка страха. Так, вот матреха. Блять! Бичи! Тихо, спокойно, нормально, все еще было нормально. В целом ничего страшного не произошло. Через год после событий в 1950 году здание пере переквалифицировали в больницу, но при сокращении бюджета она снова перестала работать. Ничего страшного, нормально. Так, нормально, ничего страшного нет. Так, газета. Сто процентов здесь коридор вырос уже, да? Конечно, расплодился. Вот шкаф. Шкаф и какая-то... Это же ловец снов, правда? Помнишь такое, ловец снов? А, штука такая индейская, вроде как... Все, это заговор, это приговор какой-то интереснейший. Смотри, в чем суть обряда это была? Расска... Ой-ой-ой-ой. Смотри, раз, два... О, мой бог. Давай закроем. Я, конечно, ну, не эксперт, да, но я бы туда явно не сувался. Давай еще раз. А, улыбочка, улыбочка. Смотрим, а что же у нас здесь имеется. Во, во, вот так. Подожди, или чуть-чуть ровнее, Во, во, вот так. Вот так. Во, во. Во, во, во. Смотри, красиво, да, кадр какой. А, как за сколько лет ее тело не разложилось? Свечи как загорелись сами собой? А в натуре тело-то не разложилось? Так, давай читать. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. И я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь. Мамка-то разозлилась не на шутку и живая. и двери пропали. Как бы что она хотела этим сказать и как она вернется? Мария, мне так жаль. Да уж, жаль тебе. Свидетельство о смерти. А, Иван Петрович, 1 октября 1950 года, 7 лет тромбо... легочной артерии. Так, ну все, я понял. Это, собственно, это ее сын был. Тут документы от 1958 -го года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так пред... подставляться и отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда я ее видел... Когда я ее видел Яков? Есть еще кто-то? Документ о свидетельстве смерти. Это ее сын Иван. Он умер осенью 1950 -го года. Видимо... Она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. Бедная женщина, бедная, да. Бедная, да. Я тоже. Я тоже бедный, несчастный. Потому что, почему? Да потому что сейчас на меня вся вот эта вот ее гадость. И, ой, ну как гадость? Злоба и злость. И, блядь, нужно убираться отсюда как можно. Оно появилось надо мной. Понимаешь? Я сейчас, подожди, в поиске артефактов еще есть какие-то артефакты? А так то темно, ничего не бачно. Ну ладно, благо. Давай закроем. Блять! Чиха, Спокойно, тихо, тихо, тихо. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Все хорошо. В целом это ничего ничего страшного-то и не произошло даже. Так, двери мне не нужны. Эти тоже. Это тоже мне не надо. Спокойно. спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Все. Мы у выхода. Цель выполнена. Миссия. Миссию. Миссия. complete. Комплит. Вот и загрузка, загрузка идет Три недели спустя Есть такой контакт Три недели later, короче э Смотрим, что же три недели спустя Произошло с нами А, или не с нами, почему три недели? Три недели спустя Я вернулся в этот дом, взял какой-то Кинжал, достал из черепа а Что это такое? А почему так? Я, я вообще-то, ну типа думал что массаж происходит. И самое важное, мне надо проверить вот эту куколку. Вот моя девочка. Ну, ее нет, прикинь. А все заколочено. Как оказалось. Привет, Яков. Я больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь с своими друзьями, никому не рассказал. Охраняйте и дальше это место, теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Достойно. Угу. В целом достойно. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и спокойно свободу. об этом вы можете прочитать в моем блоге, но нужно двигаться дальше. я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. и там у меня будет необычное дело. об этом я расскажу. позже. а так, а что? ну и что? ну тогда и че и куда мы двигаемся, да, дальше? дальше то чё? позже пробел нажимаю, левую кнопку мыши Enter, правую кнопку мыши. продолжить Мы прошли игру, до свидания, красава, ничего себе, я тру, вау, разошлись, мы как проходили Александр Решетников, что-то там помог мне Это что за деревушка, что за дом стоит сейчас Мы идем тут по тропинке, справа тут ну, забор сейчас, деревянные дерева И какой-то водомет, и сам птица там летит Все, слушай, тут на все, это все музыкальные продюсеры визлык дура, я не знаю, что это такое, но сейчас мне за музыку дадут авторское право, поэтому... Что, ребята, мы прошли это дерьмо, и я ему ставлю лайк. Мне понравилось. Это короткий хоррор, в котором не было ничего нудного, кроме вот этих вот обменами записок. Вот, что могу сказать. Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба гей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. the fuck out. Yeah.